тренажер для сознания покров. Каждый человек — это открытая информационная система, которая имеет волновую матрицу личного гомеостаза, или, как мы ее еще называем, информационная матрица, где заложена вся информация о человеке с момента его зачатия, все кармические задачи и родословные программы. Но так как каждый человек общается каждую минуту, секунду с внешней средой, он что-то туда направляет, что-то получает. И качество получаемой энергии информации зависит от качества его волновой матрицы, от мыслей человека и от того состояния, в котором человек находился на данный момент. Из внешней среды к человеку поступает большое количество разных по своим параметрам чужеродных колебаний с разной частотой. Поэтому здесь все зависит от резонансного соответствия. То есть положительные частотные характеристики могут восприниматься организмом человека как эталон. И это будет приводить к усилению природной энергии, к восстановлению организма, к восстановлению творческого потенциала человека. А если человек резонирует с отрицательными частотными характеристиками или, как мы еще называем их, информационные вирусы, то тогда для человека это может быть нейтрально, если у человека достаточно энергии, либо это может привести к затуханию или полному уничтожению собственных колебаний человека. Здесь хотелось бы еще сказать о том, как быстро человек поддается этим программам. Так как каждый человек индивидуален, и энергетические ресурсы у человека тоже у каждого свои, поэтому каждый человек сопротивляется этой, этим вирусам по-своему. То есть кому-то год, кому-то два. Но в любом случае, если программа очень мощная, человек не осознает ее, не понимает, тогда, возможно, начинается приобретение волновых характеристик этим человеком уже не своей матрицы то есть человек начинает проживать не свою жизнь поэтому созданные нами тренажеры они как правило возвращают человека к самому себе тренажер для сознания покров как раз является таким камертоном который встраивает человека в его частотный канал и настраивает его на свой информационный кластер, где заложен эталон его развития, то есть лично этого человека. Когда человек получает нужную информацию от своих источников, ему дается нужная энергия для решения своих задач, тогда у человека начинает складываться жизнь так, как нужно, то есть по плану его развития. При работе с покровом каждый человек начинает осознавать, что эталон его действий, мыслей, чувств и устремлений находится внутри него. Поэтому, когда у человека происходит соединение духа души и тела то человек находится в равновесии в развивающемся состоянии в гармонии с внешним миром и собой у покрова есть еще одна функция это защита дополнительная так как когда человек эмоционирует его защитное кольцо размыкается и в его поле направляются все программы из внешней среды по резонансному соответствию. То есть, если там есть, как правило, у всех есть и хорошие, и плохие программы, то здесь уже кто, какая программа сильнее, та быстрее накушается. Поэтому они, все эти программы, получают подпитку извне. Поэтому, когда человек активирует покров, он ставит дополнительную защиту. И в этот момент те чужеродные программы, которые могут разрушить человека или нанести ему большой ущерб, они не пропускаются этой дополнительной защитой. А те программы, которые дают возможность развиваться, эволюционировать, осознавать, понимать и жить, скажем так, по своей программе, они проходят внутрь поля. Поэтому, когда чужеродные программы, не, вирусы не получают подпитки извне, они начинают себя изживать. И человеку легко, скажем так, без больших потерь, легко проработать и убрать эти программы из своего поля. Когда человек начинает работать с тренажером для сознания покров, у человека меняется качество жизни. Если человек занимался духовными или занимается духовными практиками, то, что раньше у него уходило время на месяц-два на проработку каких-то программ, родословных, неважно, там своих каких-то блоков, то при работе с покровом это происходит намного быстрее. Это во-первых. Во-вторых. Те учителя, которые находятся вокруг вас, они дают информацию на том уровне, на каком вы можете принять на данный момент. Поэтому, повышая свою вибрацию, вы повышаете и уровень принятия информации. Возможно, у некоторых даже будут меняться учителя. Потому что человек, который начинает выправлять свою матрицу, он понимает, что он уже выходит на другой уровень знаний.